приятелю и он тоже открыл свой интернет-магазин. Его магазин принес 10 тысяч долларов товарооборота и мне компания заплатила 2000 долларов 20 процентов и так далее. Каждый раз любого предприятия, которое будет открываться по вашей рекомендации, вам будут платить 20 процентов. Идем дальше. Андрей он тоже стал этот бизнес продвигать, он дал ссылку человеку из Белоруссии и таким образом он открыл предприятие в Белоруссии. Этого парня лично я не знал, но прямо или косвенно, если бы меня не было, не было бы парня из Белоруссии. Поэтому когда его магазин